Всем привет! Меня зовут Виталий. Сегодня у нас небольшое путешествие. Поедем мы на водопад Блакун. Находится он недалеко от населенного пункта Суксон. Это по дороге на Пермь. Выезжаем из Новоуральска и двигаемся в сторону Перми в поселок Суксон. На Пермский тракт поедем через Белимбай. Дорога плохая, но для нас это самый короткий путь. Можно ехать через Екатеринбург. Дорога хорошая, но добавляет почти 70 километров лишних только в одну сторону. Мы выехали из города через Южную проходное. Домитор я сбросил. И как он там у нас сейчас 0 километров. 100 метров мы проехали от проходной. Заправили почти полный бак. Думаю, что по дороге у нас еще встретятся заправки. Заехали в магазин, купили всякие вкусняшки. Чтобы не скучно было Çok güzel. Çok güzel. добрались до населенного пункта суксун По это поселок сейчас сверимся с навигатором смотрим как нам лучше проехать попробуем проехать со стороны самого суксуна чтобы можно было пройти через подвесной мост который мы видели на фотографии но это будет прикольно байферы Вот мы и приехали на место, подвесной мост нашли, машина у нас осталась там. Сейчас будем искать водопад. Наверное, придется спрашивать у местных, потому что сами мы что-то не можем тестировать. Пойдем обратно. Конечно, мост очень длинный Не знаю, сколько тут метров И вот самое-то интересное Что вот этот канат он довольно таки в хорошем состоянии а вот этот канат уже весь растрепан и изрядно подоржевел. если посмотреть на сам мост то он как-то наклонился по-моему в эту сторону влево то есть, левый канат провисает немножко стремновато Из-за того, что мы невнимательно читали описание того, как проехать к водопаду, мы изначально выбрали неправильное направление. За ориентир мы выбрали не тот мост. В этом районе через речку Сыльва есть два подвесных моста. Один соединяет Суксун и Кошелева, а второй соединяет Сосыково и Пепелыши. До водопада можно добраться двумя способами. Первый, это нужно из Суксуна двигаться в сторону Сосыково. Затем перейти через подвесной мост, пройти немного по берегу и спуститься к водопаду. Альтернативный путь оказался длиннее, но именно его нам посоветовали местные жители. От Суксуна нужно двигаться в сторону Тахтарева. Затем едем в сторону верхней Истекаевки, поворачиваем на Пипелыши и там увидим указатель на водопад. Вот мы наконец-то нашли водопад-плакон, дорога уходит вниз, сейчас мы по ней спустимся, там все посмотрим, поснимаем.